всем привет друзья Ой, сегодня суматошный день у меня суматечный день сумасшедший день короче сегодня я первый раз за долгое время испекла пироги с картошкой с мясом и с капустой вот они у меня поели такие красавышные. это у меня денарка состряпала сама с капустой и вот здесь дом, Поставил еще в духовку. Короче, так. Дежур создали. Суп сварили, гороховый. Девочек, сейчас мы и будем. Вот. Приборка дома. Ну, думаю, надо видеть, пока я девочек фан завела. Пришло у меня на днях письмо администрации нашей. А Администрации. <смех> а, не могу. Администрация Кужинерского муниципального, муниципального района. Я посчитала. Ну, Поразмыслила. Смысли, а, знаете, уже это письмо неделю, наверное, лежит. И думаю, вот стряпаю, и думаю об этом письме. Думаю, надо за -за зачитать вам все-таки. Вы тоже, наверное, ждете, какой ответ же придет от нашей администрации. Вот Михеев, а вот его подпись. Короче, администрация Кужиневского муниципального района Республики Мария. Адрес такой-то, такой-то Аннаевы. Администрация Кужинерского муниципального района Республики Мариэл, рассмотрев ваше обращение, направленное в адрес депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Казанкова С.И. По поводу дороги, находящейся в неудовлетворительном состоянии на территории МБДУ, Кужинерский детский сад номер 2 Теремок сообщает ниже следующее. Слушаем внимательно. Дорог на территории детского сада нет. У нас нет там дороги. И не может быть. А у нас там что лежит? Я не поняла. Там щебенка лежит или что? Или песок. Есть только пешеходные дорожки. Вы поняли, да? Пешеходные дорожки в асфальтовом исполнении. Ну, ладно, фиг ним которые находятся в удовлетворительном состоянии, друзья. Там все замечательно оказывается у нас. Если иметь в виду обновление асфальтового покрытия на дорожках, то в этом году не планируется. На вышеуказанный детский садик с районного бюджета в 2020 году выделено 1870 рублей 4 копейки. А за 10 месяцев этого года 1625 рублей и 8 копеек. А при бюджете района по собственным доходам 118 миллионов рублей. А еще есть другие детские садики и общеобразовательные учреждения. Обращаюсь к депутату Государственной Думы Федерального собрания. Российской Федерации Казанкову вы должны ждать помощи в решении данного вопроса, а не просить указанный, а, а не просить указаний в адрес администрации Кужинерского муниципального района, в том числе какие работы выполнять в данном садике. О, представляете, да? Представляете. Короче, а нахрена тогда вы сидите глава администрации и администрации нашего поселка? Если вы не хотите ничего делать, если вы хотите все это скинуть на депутата Московской Государственной Думы, да, вы пишите здесь, выделяется у них, так это же смешные деньги, 1800. извините, ну я понять не могу, да, у вас несколько садиков, начните вы с одного хоть садика, у нас теремок садик самый большой, по поселку самый большой, по району большой. Привездите вы его в порядок, фиг с ним, а, ладно, там у нас асфальта нет, там пешеходные дорожки. Вот и сделайте эти пешеходные дорожки для наших детей нормальными, чтобы не спотыкались, чтобы ходили. А, им выделяют такие маленькие деньги... 1800, 1600, еще копейки пишут. Да? Ну, не стыдно, вот адми, администрация, глава нашего поселения, вы какие какую мелочь вы пишете, я не понимаю. Ну, скиньтесь, у вас там зарплаты большие, я не знаю. Мы же скидываемся на садик, родители, чтобы окна поставить. Окна поставить в садике. Поставили родители. Паласы купить родители. Печки купить, обогреватели Родители. Почему все, родители, почему мы должны все это делать за главу, за главу нашего? Какой ты глава, если ты не можешь выбить из своего поселка деньги? Я не понимаю, почему в других районах, соседних, Сермужский, там у них вокзал восстановили, там церковь шикарную поставили, приятно смотреть, душа радуется. А у нас что? Церковь? Купол такой маленький. Вокзал у нас аренда продажа стоит. Окна выбиты, все. Люди стоят на остановках с детьми приезжают в больницу зимой, представляете? Или в жару. Стоят на улице, мерзнут, потеют. Не у всех машины есть, как у вас. У каждого в семье по три-четыре машины. Извините, там тоже стоять очень неудобно. Особенно пенсионеры, которые приезжают в эту же больницу, провериться Они же им посидеть надо, отдохнуть. Они стоят на своих ногах. А у кого-то ноги больные. Я не понимаю этого. У нас все только продажа. Аренда, продажа, аренда, продажа. Все. Магазины, магазины, магазины. У нас как будто, знаете, уже не в Женер Сити мы находимся. У нас одни миллионеры здесь живут. Магазин на магазине. На каждый дом чуть ли не магазин один. В центре там тоже построили везде. Магазины. Я не знаю, не, не о людях думаю здесь. Ну вот этот же вокзал тоже в городе тоже восстанавливают. У нас нет, у нас глава не хочет. У нас глава только... Пишет, такие суммы смешные, я не знаю, это кто им выделяет, это кто им такую сумму выделяет. Я, конечно, это письмо перенаправлю нашему депутату, обязательно покажу, что мне администрация отправила. Естественно, он тоже письмо получил, Казанков. И я это все отправлю в фотографирую и отправлю на телефон есть потому что они не хотят двигаться не хотят ничего делать эту же больницу больницу то же самое которая до которой до скорой нельзя дозвониться это идет у нас через город раньше можно было до, в куженере позвонить в поселок у нас было раньше четыре или пять машин там мы разговаривали с э, скорой в итоге осталось две что ли ну короче нет машин, ничего нет. Ничего нет у нас, поселок вообще распродали. И эта администрация, я не знаю, друг на друге сидят там и ничего не делают. Почему вы к нам обращаетесь? А почему вы туда не идете? Вот идите туда и обратитесь. А почему тогда ты у нас, это, а, наша глава администрации, чиновник наш, почему что не хочешь работать? Почему тогда сидишь ты не на своем месте? И вообще надо переизбирать это все. А то привыкли они, купи и продай, купи и продай. Как что на рынке, блин, что цыгане. Мне понравилось им, что я обратилась, э, обращаясь к депутату Государственной Думы. Вы должны ждать помощи в решении данного вопроса, а не просить указания в адрес администрации. А не просить. В том числе, какие работы выполнять в данном садике. Да потому что вы не видите, что надо выполнять. Потому что вы не приходите, не, не видите. Вы хотя бы приходите, проверяйте. Я не знаю, вот Казанков он приезжает, извините, по всем районам ездит. А вы здесь же под жопой сидите. Не можете в садик пойти на своей машине приехать. Пять минут езды. Просто слов нет, друзья. Вот я и высказала. Хотела я высказать. Естественно, я на этом останавливаться не буду. Я буду продолжать. Требовать, чтобы работала наша администрация и участвовала э, в нашем поселке. Принимала участие и восстанавливала наш поселок. Э, э, как говорится, не... Ну, не в яме, чтобы мы были, не в яме. Так что как-то так. Не понравилось. Значит, что-то зашевелилось. Пускай шевелятся, пускай делают работу. Не будут работать, пускай ее, ну, вон других. Пускай занимаются делами они фотографируются и не показывают аха, мы это сделали то сделали все, друзья я написала естественно у меня есть еще вопросы нашему депутату и буду я это писать мне уже скинули мы по ватсапу созваниваемся там с помощниками скинули мне заявление писать, я не могла, потому что у меня девчонки опять заболели, каждый и сильно, ну дай Бог, я возьмусь за это все дело и буду продолжать, продолжать добиваться всего хорошего, пока я здесь живу и мои дети здесь находятся, я буду стараться, буду стараться, потому что ну, надо что-то делать, надо что-то делать. Ну все, друзья. Всем пока-пока. До новых встреч. Пишем комментарии, ставим лайки. Всем удачи. Пока. Главное – здоровья.